Теплый вечер, туманом клубится, Удивителен цвет облаков. Светлый месяц украдкой стремится Прикоснуться к тиши берегов. Капли времени тихо струятся, Все зовут, Он бесконечность маня. Без конца буду я удивляться, Как смогу. Светель мой любит меня, Свететь отца в улыбках лица милые, Нет на них ни горечи. Вся земля засыпает Мир отрадный, блаженный покой Вот омоленная душе наступает Только вспомню, Христос мой со мной Вечер моря огней зашигает С гор лесистых прохлада несет Сердце, сердце, от счастья пое. Он о, источник о, радости спасенному. Счастливым будешь. И счастливым будешь ты И счастливым будешь А во все дни.